Не звуками одними, сыто-акустические путешествия. В Таджикистане, как и везде, мы проводим проверку популярности одной местной песни. Эквивалент признания это количество монет, а может даже и купюр, которые местные жители оставят в тюбетейке музыкантам. Ну, то есть меня. Если хватит на ужин, значит, и песня хорошая, и я постарался. Задача какая? Чтобы все подумали, что я таджик. Подожди, посмотрите на меня. Чем мне не таджик? Нет, о чем Все? А, вот так. Да. Все. Айором мь, де ромьо, де мали тура. Са за бьо. Сейчас вот сейчас дошли, дошли до произношения. Ой, красиво поете. И девчонки красивые. Вот куда надо приезжать, ребята. Видимо, песню знают почти все, хотя она и ненародная. Такой популярный ее сделал автор мубарак-шоу Мирзашоев, который уже нет с нами. Но он до сих пор один из самых любимых исполнителей в республике. Вместе с ним песню записывали и играли музыканты группы «Шамс». Они уже лет 30 собираются в этой таджикской версии андеграундного рок-клуба. И собираются и жгут. Сейчас все вот музыканты, кого вы видите в этой студии, это люди, которые в оригинале исполнили песню, записали ее. И вот сейчас какая ответственность передо мной, да, сейчас? И не одну песню. И не одну песню. Ну вот, вот именно эту песню, как я сейчас могу, как какое вообще имею право взять гитару и с вами ее исполнить? Никакого не имею права. Но с вашего разрешения. Попробуем. А значит, что у меня точно не получается, это я прям чувствую. Вот главное тут петуха мне не дать. Ну это у вас есть так только понять петуха дать? Ну, конечно. Вот, когда туда уходит. Баба да, Это му учат прям? Это в школе? Это не, прям не, музыкальный шоу? Школ... Это дядюку это... как это? Молоко матери. <музык> I'm the man. О, ребята, это, это очень круто. Есть потенциал, что я, у меня получится ее выручить. Как у вы думаете? Сейчас вы, еще пару да, раз пройдет. Можно уже завтра с нами на свадьбу. Ребята, ой, я сейчас спотел не, даже не от того, что. Ну, честь-то, это честь с вами исполнить эту композицию, Спасибо. а как бы из-за того, что мне было просто страшно.